Добрый день, с вами Алексей Федорцов, и в этом видео поговорим о такой вещи, как гарантии в маркетинге. Затронем те моменты, которые мы используем при постановке гарантий, какие гарантии мы в принципе даем, и рассмотрим, как это все накладывается на все маркетинговые услуги, которые так или иначе оказывают компании, либо фрилансеры в этой сфере. По а какие гарантии в принципе можно и нужно давать. Начнем с запроса э, предпринимателей, да, которые хотят получить дополнительные гарантии при оказании маркетинговых услуг. В принципе, это не важно, какое направление услуг. Да, то есть, будь это таргетированная контекстная реклама, то есть, трафик на сайт или трафик в сообщество, трафик на какую-то конкретную посадочную страницу, конверта, Либо это изготовление сайта как посадочной страницы. То есть, в первом случае, предприниматели... Особенно у тех, у кого немного опыта и кто обжигался в работе с некачественными специалистами. Они хотят получить гарантии. Да, у них все есть. У них есть денежные средства, у них есть бюджет. Но э, предприниматели хотят что? Они хотят получить гарантии, что эти лиды будут надлежащего качества. Такие, чтобы они могли конвертироваться в продажи. И это разумно и логично. Но здесь нужно понять, что есть некоторые нюансы. Да? И без... Одних особенностей работы с маркетингом не будет других. Да? То есть таких показателей, как переход в продажу, из льда в продажу. Здесь нужно всегда учитывать несколько показателей, которые идут рядом с друг другом. То есть мы ориентируемся в первую очередь на стоимость лида, количество этих льдов, но также есть показатель качества этих льдов, который выражается в чем. И тут есть ключевой момент. Выражается в переходе с Первый этап на следующий, в вашей воронке продаж, если вы предприниматель. Если у вас есть четкое понимание, какой процент должен переходить, это хороший KPI. Если вы еще не в курсе, значит вам еще предстоит это выяснить. И почему конверсия в продажу из лида почти на 100% не зависит от специалистов по трафику. Потому что если вы не пускаете специалиста по трафику дальше по воронке продаж посмотреть, дать рекомендации, и вы эти, естественно, рекомендации обязуетесь применить, то э, ваши менеджеры продаж, ваш отдел продаж, ваш руководитель продаж, вот кто ответственный за э, именно конверсию в продаже. Те, кто ответственны за трафик, они отвечают именно за цену, количество. И определенный процент перехода на следующий этап. То есть в основном целевой лид, понятие, да, целевой лид, что это такое? Это лид, которому интересна ваша услуга. А практически все остальное, за исключением некоторых моментов, если мы их включаем в первоначальные данные, что я имею в виду? Я имею в виду, что лид соответствует некоторым параметрам. Это параметр не наличия денежных средств на 2,5 миллиона рублей там, на какой-то ремонт или строительство. Это не, не эта квалификация. Невозможно квалифицировать лида по э, из посадочной страницы с трафика именно по этим параметрам. Про это вообще забудьте. А, а, но возможно квалифицировать, что ему это реально интересно. Да, что это не фейковый номер, что это человек не просто праздно интересующийся. Вот здесь можем квалифицировать. То есть он говорит, да, мне нужна ваша услуга товар, я хочу о ней узнать больше. И это уже квалифицированный лид. И есть следующий показатель, это процент перехода закрытия в коммерческое предложение. Конечно, после того, как он пообщается с вашим менеджером, эта конверсия может резко снизиться, но может и увеличиться. Да? И вот здесь это пограничный этап, где заканчивается ответственность. Трафагонов, да, тех, кто занимается трафиком, и э, начинается ответственность с отдела продаж. И очень важно первому отделу, отделу трафика, да, вот мы, допустим, как подрядчики выступаем отделом трафика. Очень важно получать качественную обратную связь от следующего этапа по тому, что говорят клиенты эти, которые не переходят на следующий этап, какие у них есть возражения. Кто они вообще? То есть, каким образом вот у нас устроено, допустим, когда мы запускаемся да, в новом регионе, либо на новой нише с заказчиком, то мы первые две недели минимум просим предоставлять нам обратную связь по этим лидам. И тут, естественно, уже идет а, либо качественная работа, либо... Работа не совсем ответственная, да, то есть мы-то, конечно, ставим в курс заказчика, что, да, мы хотим получать обратную эту связь, это нам необходимо для того, чтобы докручивать трафик на первоначальном этапе. То есть что мы можем использовать из этих данных, да, что те возражения, которые говорят люди на этом этапе, которые не переходят на следующий, мы можем их использовать для того, чтобы, во-первых, отсеять трафик, и, во-вторых, усилить предложение, чтобы они начинали переходить, подходили к следующему этапу более теплыми. Ну, не говоря уже о той статистике, которую мы получаем в рекламных кабинетах. Вот. То есть, вот это важно, но полная ответственность предпринимателя в данном случае, это сделать так, чтобы обратная связь от вашего отдела продаж, либо от вас, конкретно, если вы занимаетесь продажами, тет -а -тет, да, то вам необходимо сделать так, чтобы мы получали эту обратную связь, чтобы те, кто занимался трафиком, получали эту обратную связь. Так вот, вернемся к вопросам гарантий. Да? То есть то, что мы гарантируем, это мы можем гарантировать количество лидов по средней стоимости. Но это не жесткая гарантия, да? это гарантия, которую мы получаем по статистике, допустим, в вашем регионе, в каком-то другом регионе могут отличаться кардинально эти показатели, но Перед тем, как запускать рекламу и на этапе запуска рекламы, мы сами даем себе отчет, Вот мы как специалисты по трафику даем себе отчет, что мы понимаем, какой объем вашей аудитории тут есть, мы понимаем средние реакции CTR на переход на следующий этап, и мы понимаем средние реакции перехода в конверсию в лид. Вот. Если мы видим, что объем аудитории, который сосредоточен в вашем конкретном геоположении, если вы, допустим, работаете по конкретному городу, он мал для того, чтобы получать то количество заявок, которое мы хотели бы получать, но не можем, да, то мы вам честно об этом скажем, что в этом регионе у вас ограничен спрос на это предложение. Да? И то есть, тут, тут запускаемся или нет, зависит только от вас Мы можем сделать такие показатели Но э, вырасти в количестве в два раза Допустим, мы не сможем От тех данных, которые мы видим да, в том же, э, И в то же самое время в другом регионе Мы можем получать сверхрезультаты В 3 в пять раз больше лидов Иногда в 10, Чем в э, текущем сегменте вот. То есть гарантии в маркетинге, да, это такое посредственное понятие, которое основывается в большинстве случаев на том, что ничто даже, а как качественно подрядчик по трафику собирается оказывать вам услуги, потому что у нас есть негласное правило, мы его нигде не прописываем, не в договорах, ни, не озвучиваем в переговорах, да, но если проект не идет, мы это видим, мы просто возвращаем деньги и все, ну то есть Другой случай, что в 2022 году мы уже не берем проекты, которые могут не дать хороших результатов. Если мы видим, что у заказчика маленький бюджет, либо регион не подходит, там нельзя сделать так. Мы так и говорим, у вас небольшой бюджет, давайте вы немного подкопите денег, придете к нам дальше обратиться. Это даст горали, больше лучший результат. Рассмотрим пример. На ремонте квартир. Гео Москва. Какой рекламный бюджет хотите тратить? 50 тысяч рублей. Но мы понимаем, что здесь, в регионе Москвы, в суперконкурентные ниши по ремонту квартир, в которых есть гиганты, среднячки, просто монстры, которые вливают трафик несколько миллионов рублей в месяц, не может никак конкурировать заказчик с 50 тысячами рублями с теми, кто вбивает несколько миллионов. Это вообще не сопоставимо. Они не просто в разных категориях находятся, они в разных лигах находятся, абсолютно разные. И это необходимо учитывать. И э, мы честно об этом говорим. Да, мы знаем, что есть множество фрилансеров, подрядчиков, есть множество агентств, менеджеры которых продают, их задача продать деньги в кассу. Но наша задача не просто продать, а сделать так, чтобы клиент с ним работал в долгу, иначе какой смысл? Ну да. На, наш чек за услуги и так не дешев, да? но все равно мы не заинтересованы в разовой продаже. Даже если человек продлится не, там, на следующий месяц, а потом все равно соскочит, потому что результат не будет устраивать. Нас это тоже совсем не устраивает. Потому что у нас средний LTV это полтора года. То есть мы работаем с клиентами в среднем полтора года. Вы понимаете, да, что там есть два 2, 2,5, 3 года, которые мы работаем с некоторыми заказчиками. Очень долго. Мы заинтересованы только в таких клиентах, потому что это наш стандарт качества. Если приходит э, заказчик, э, условия которыми не удовлетворяют, даже он очень сильно хочет с нами поработать, не получится. Да, потому что тот результат, который мы ему дадим, он будет посредственный. Мы сразу об этом говорим, если мы это видим, да, что у него исход, в исходных данных, не хватает, не дотягивает да? Он может видеть наши кейсы да, Где там очень вкусная цена льда по этой аудитории Очень э, хорошие показатели Но это кейс может быть совсем другой да, То есть он не может подходить к нему Потому что исходные данные по аудитории По э, тому объему бюджета, бюджета который у, у них есть Ни в коем случае не может этого дать то же самое касается упаковки, допустим. Да? Если заказчик приходит и говорит, что э, у нас вот есть свой сайт, нам нужна только настройка рекламы. Мы смотрим на сайт, понимаем, что конверсия там будет очень маленькая. Мы говорим, мы не сможем с вами работать, если у вас будет свой сайт. Давайте мы разработаем. Не для того, чтобы допродать вам, для того, чтобы был хороший результат. Для того, чтобы вы окупили эти расходы и получали прибыль все больше и больше. С этих вложений вот для чего вот и те которые заказчики отказываются они просто недальновидны потому что у нас сплошь и рядом через полтора два два с половиной года те заказчики которые потенциально к нам обращались к которым мы отказали они возвращаются потому что то что мы им сказали оказалось правдой Я работаю с другими специалистами которые хотели только продать им да не проработать долго а только продать не оказать качественную услугу а сделать так чтобы получить деньги Сделать, попробовать сделать результат но там результат заранее не получится вот и к нам приходят и говорят да вы были правы давайте поработаем деньги есть куда платить вот примерно так и происходит по гарантиям э, в маркетинг да вообще в принципе да то есть если смотреть на рынок нельзя дать никаких гарантий по конверсиям нельзя никаких гарантий дать по средней стоимости лида это можно делать только на основании среднестатистических данных, просто устно проговорив. Да? Если мы включим стоимость, потенциальную стоимость лида в договор и сделаем это жестким KPI, то что получится? Получится, что мы станем зависимыми от рекламных систем. А посмотрите, допустим, сейчас на Яндекс.Директ. Если вы работаете с Яндекс.Директом, как специалист, поздравляю, вы, ну, то есть... Вы понимаете, что это там сейчас происходит. Если вы предприниматель, да, и вы успели поработать после спецоперации с низкими подрядчиками по Яндексу, то вы тоже прекрасно понимаете ситуацию, потому что везде одно и то же. Есть результаты, но они достигаются максимальным количеством действий специалиста, специалистов, потому что те, у кого нет команды, они не могут взять ваш проект просто потому, что не знают, какой результат получится. Или да, они там бросаются сомнуты в голову, но потом э, там, либо возвращают деньги, либо вынуждены от вас <coughs> скрываться, потому что они не, не могут вам вернуть деньги, у них кассовый разрыв. Вот, то есть вот такая вот ситуация с гарантиями в общем, да, то есть какие гарантии мы даем, э, конкретно мы, это то, что наше честное слово и то, что мы постараемся сделать результат. И также то, что мы не возьмем ваш проект если не уверены в этом результате. Вот такие дела. Вот. Надеюсь, было полезно предпринимателям, маркетологам. С вами был Алексей Федорцов. И до новых видео.